Всем привет! Меня зовут Илья. Я хочу оставить этот благодарственный отзыв о работе мастера Анастасии Ясной. Я прохожу у Насти курс под названием «Ясная жизнь». И мне очень нравится работать с этим мастером. Настя, она так интересно и так глубоко погружает тебя, что ты начинаешь получать ответы от своего подсознания. Да, У меня основной запрос был именно на разрешение некоторых блоков относительно развития бизнеса своего, откуда там появляются страхи, сомнения и так далее. Вот, э, никак не могу прийти к тем финансовым результатам, которых хочу. И Настя помогла мне получить ответы напрямую от своего подсознания. В этих сеансах мне приходится встречаться иногда с такими странными образами, даже, я бы сказал, с сущностями да, внутри меня которые от чего-то меня защищают, как мне кажется, да. Точнее, не, ну, не дают мне двигаться вперед, потому что м -м, видят там опасность в, в том, куда я иду. Вот. Но это все подсознательные страхи, это так интересно, я вам скажу, с этим работать. Вот. Либо люди из прошлого, да, которые у меня есть какое-то чувство вины там или желание, скажем так, следовать их давним рекомендациям. В общем, Настя помогает со всем этим выстроить диалог, понять, куда идти, что делать. Это очень увлекательно, интересно, и просто от каждого сеанса я получаю огромное удовольствие. Поэтому хочу порекомендовать этот курс «Ясная жизнь» всем, кто хочет внести понимание, да, ясность и взять контроль над своей жизнью, над своими мыслями. Потому что без работы с подсознанием, похоже, это удалось бы мне гораздо труднее. Я уже много чего пробовал до этого. Вот, Настя, спасибо тебе огромное за работу со мной. Я получаю от этого большое удовольствие. И уже вижу, как изменяются определенные события в моей жизни. Как мне становится легче делать то, чего казалось мне что, там, трудно и невозможно сделать было вчера. В общем. Моя огромная благодарность и всем рекомендую данный курс, кто хочет внести ясность в свою жизнь. Настя вам с этим поможет. Спасибо.